Салют! О, как давно мы не слышались, вся весна уже пролетела В страну успел вернуться демон ковида, а за окном уже вовсю жарит лето Даже на моем микрофоне, налип тополиный пух Лето — отличное время для чтения Где-нибудь у моря, с видом на горизонт, да? Представить только Свежий морской бриз едва касается твоего лица, щекочет шею Плечи обгорели еще позавчера Сегодня ты все еще держишься в тени. Под лямкой купальника забилось немного песка, но разве это важно, когда стоит тебе едва-едва приподнять голову с лежака, и ты увидишь море, притаившееся ровно меж пальцев твоих ног? Ах, ну очень хочется в отпуск. Вообще забавное слово отпуск. Тебя отпустили наконец немного понаслаждаться жизнью. Ты можешь выпить коктейль, проспать весь день прямо на пляже или, наконец-то, с толком почитать что-нибудь. Книга — это вообще отличная идея, правда? И вот ты поворачиваешься к сумке, вслепую вытягиваешь из нее книгу, раскрываешь ее, и и это, оказывается, бессмертный труд Дарьи Донцовой. Не ожидали. Нет, конечно, я знаю, что у вас отличный вкус в литературе, но... На всякий случай. В качестве, так сказать, оберега от неудачного выбора книги я решила запустить новую рубрику в подкасте «Кам Мы давно не слышались и прошло очень много времени, но мне захотелось начать с чего-то легкого и полезного для вас. С рубрики с особенными подборками. Такие, знаете, книги с персональным вниманием. Так и назовем эту рубрику «Персональная книга». Эта рубрика будет немного короче обычных выпусков, но зато идей для почитать в ней будет значительно больше. Кстати, если вы сейчас прислушаетесь, то, возможно, краем уха услышите ужасные детские крики, которые раздаются из моего двора, и, возможно, еще стук футбольного мяча, по дворовой коробке, потому что в моем дворе люди явно еще не забыли про финал Евро. Но давайте вернемся к литературе. Как же все будет происходить? Персональный книжный совет. Я бы хотела, конечно, поговорить лично с каждым слушателем и выбрать для вас вот ту самую книгу, от которой прям мурашки и восторг, но это, увы, невозможно. Однако я кое-что придумала. В начале каждого выпуска персональной книги я задам вам один вопрос. Попробуйте честно ответить на него, а потом послушайте подкаст и выберите ту книгу, которая больше всего соответствует вашему ответу. И мне будет очень интересно узнать, насколько я угадаю, поэтому обязательно прошу вас, напишите мне в комментариях после прочтения, насколько я попала или не попала. Сегодня мы поговорим о книгах на это лето, но... Таких, чтобы в них, как в море, прыгать. Чтобы с первых страниц затянуло, и чтобы не получилось, не дай боги, как в школе. Когда, помните, на последнем уроке Литры всегда выдавали громоздкий список, а там только мертвецы, непонятные, сложные и неувлекательные. И, конечно, чтобы не получилось, как у плохих взрослых, когда схватил пару бестселлеров на бегу или, не дай боги, в аэропорту княжонок зацепил. Как показывает практика, в аэропорту можно запросто составлять список худших книг современности, поэтому я заклинаю вас, пожалуйста, осознанно подходите к выбору книг для отпуска. Так вот, я прошу вас сейчас закрыть глаза и подумать, как вы на самом деле хотите прожить это лето, так, чтобы оно было идеальным. Я дам вам минутку, это ведь сложный вопрос. Ну, надеюсь, вы все придумали. Возможно, кто-то мечтает о море. Другой, наоборот, терпеть его не может и с удовольствием оказался бы наедине с городом и свободным временем. Я точно знаю, что посоветовать, если ваша мечта взять тачку, причем желательно, конечно, кабриолет, и отправиться в автотур по красивым европейским городкам где-нибудь в Португалии. Есть пара идей для тех, кто предпочитает дачу клубнику, комаров и природу средней полосы, или в тайне скучает по детским лагерям. Найдется пара книг для любителей одиночества и для тех, кто в паре, и для тех, кому только компанию да и всю ночь протусят. Отдельно поговорим про романтиков. Если от этого лета вы хотите искристые чувственные истории, то я точно знаю, что вам почитать. Будут, конечно, и весьма необычные рекомендации. Советую вам дождаться конца выпуска, чтобы немного удивиться. Таких книг я вам еще точно не советовала. Перед каждой книгой я скажу, в каких летних обстоятельствах ее лучше всего читать. А вы уже выбирайте сами, какое хотите лето и книгу. Ну что же, меня долго не было, и я, честно говоря, ужасно соскучилась. И по этому подкасту, и по возможности просто поговорить с вами о книгах. У Come Together был вынужденный перерыв, и я надеюсь, что таких долгих перерывов больше не повторится, но сейчас мы здесь, за моим окном, плюс 30, и в такую жару самое время вернуться с коротким, но ярким выпуском. Коротким и ярким, прямо как это лето. А потом уже перейдем к большим и серьезным темам, конечно же, не менее увлекательным. Я выбрала для вас кое-что интересное и скоро расскажу. Поехали. Наша первая остановка весьма ностальгическая. Назовем ее «Лето, как в детстве». Такое, знаете, с природой средней полосы. Если рисовать его образами, то это однозначно клубника. Причем такая, знаете, свежесорванная, которую добавляешь в манную кашу. Хрусткие огурцы на закате, запах хвой и дубов. Побудка на зарядку в 8 утра, песни и кричалки строим, собираться на дискотеку тщательнее, чем на Оскар. Такое, знаете, полузабытое лето, взрослым уже почти недоступное, но очень сладкое, детское. Если вы хотели бы вернуться в такое лето, то вот вам очень занимательная книга. Она сейчас, конечно, рвет все топы продаж и активно крутится на интернет-платформах в виде сериала, но я заклинаю вас, не смотреть этот сериал, пока вы не прочтете роман. Это две совершенно разные по глубине атмосферы эмоций. И, к сожалению, это тот случай, когда, ну, по крайней мере, на мой взгляд, визуальное воплощение историю несколько подубило. Речь идет о книге Алексея Иванова блок». О чем там речь? Мальчик. Вроде бы влюбленный в понятие коллектива и безгранично доверяющий Советскому Союзу приезжает в отдаленный детский лагерь на острове. Вокруг вода, старые порядки, гипсовая гарнистка и всеобщее благо. Строевые песни и детские страшилки. Помните вот это? Наверняка каждый хоть раз вызывал пиковую даму. Я много раз ни разу не пришла. Ну, знаете, здесь главное в этой книге это атмосфера. Та самая, когда после ночных историй у костра страшно сбегать в туалет ночью, и ты будешь соседа, чтобы он тебя сопроводил. И, кстати, ему тоже очень страшно. И вроде бы все идет неплохо. Лагерь как лагерь. Вот только в этом лагере появляются вампиры. Тихие такие, знаете, без пафоса Эдвард Каллен сексуален <свят> и без сияющей на солнце кожи. Очень правильные вампиры ночью кровь сосуд, днем строевым шагом ходят, да пионерские галстуки носят. И кроме мальчика, этих вампиров никто сначала как будто не замечает. А потом выясняется, что лагерному руководству об этих вампирах вполне себе известно. И с этим надо как-то справляться.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 и еще, наверное, настоящими были рекорды на далеких стадионах. Что меня зацепило в этой книге? Простая история увлекает очень быстро. На первых порах книга кажется даже простоватой. Вот мальчик, он пытается бороться с вампирами, вот вожатый, он на стороне мальчика, конечно же. Но потом, когда начинаешь обращать внимание на мелочи, открывается совсем другая смысловая глубина. Начиная от вопроса, что такое общество, до размышлений о том, где правда, а где иллюзия, и каковаться на красивой идеологии. Вампиры не просто так носят пионерские галстуки и звезды. Герои не просто так. Мальчик-идеалист и вожатый диссидент. Книга-пищеблог – это как если бы играли трагедию о заблуждениях целого народа, но делали бы это на деревянной сцене пионерского лагеря с грубыми декорациями из ватмана и гуаши. Вроде бы смешно и просто, вроде бы обычные дети на сцене. А вот страшно. Страшно тем, что просто. Страшно тем, что именно дети. И отдельно хочу подчеркнуть атмосферу. Я такой атмосферу уже лет десять, наверное, нигде не встречала. То, как именно говорят персонажи дети, те истории, в которые они верят, все это очень чисто и честно. Мастерство писателя заставить читателя увидеть самого себя в истории. И так получилось, что я себя увидела. Ну, конечно, не советская пионерка я для этого все-таки молода, но пионерка из поздних 90-х. Знаете, это чувство, когда засыпаешь уже, а тут мальчишки пришли зубные посты мазать или когда посреди ночи будет соседка, потому что ей в окно морда какая-то привиделась. Забытая атмосфера. Когда мир шире и интереснее. И в нем, возможно, все более того. В это, возможно, веришь не только ты, но еще и товарищ на соседней кровати. Все возможно. Хоть вампиры, хоть высшее благо, хоть любовь навеки. Главное поверить. И не бояться разочаровываться. Следующее наше летнее путешествие будет немного в тонах Вуди Алина, я думаю. Кабриолет несется по трассе. Слева горы, справа море, а может быть на всю длину и глубину взгляда, куда не посмотришь только бесконечные поля цветов. Дорога приведет к маленькой таверне в старом городе, где, конечно же, делают лучшие в мире коктейли и тончайшую пиццу. У вас темные очки и бутылка теплой колы в бардачке, в радиоприемнике едет пиаф на часах, неважно сколько времени. Ваше лето – прямая дорога, и вы всегда можете сделать остановку у моря, чтобы искупаться голышом. Если после этого описания вы, как и я, уже гуглите, где взять тачку в аренду, то у меня есть для вас книга. Честно говоря, это одна из моих самых любимых вот уже 10 лет. Возможно, даже и самая-самая любимая. Вот просто послушайте этот отрывок. «Существует только то, что мы видим», — сказала она. «И я не хочу, чтобы я умерла и все исчезло. Ты запомнишь каждую милю нашего пути, желтую землю и седые горы, и гонимую ветром соломенную сечку, и длинные ряды сосен вдоль дороги. Ты запомнишь все, что видела и что чувствовала, и все это твое. Разве ты не запомнила ли грудь Руа и Легморт и долину Камарк, которую мы исколесили на велосипедах? Все это останется.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 на стертых булыжниках площади. «Опасно выходить за пределы своего мирка», сказала Кэтрин. «Пожалуй, я вернусь в свой, наш мирок, который я выдумала». Я, я хочу сказать, мы выдумали. Я там пользовалась большим успехом. Прошло всего четыре недели. Вдруг мне опять повезет. Это роман «Райский сад» Эрнеста. Хемингуэя. Мне кажется, даже этот короткий диалог уже запускает в мозг порядочную дофамина. Я влюбилась в эту книгу с первых страниц и остаюсь верной ее невероятной атмосфере до сих пор. А уже прошло, наверное, лет 12, как я узнала эту книгу. Я читала ее в Милане, и это было особенное удовольствие, но я думаю, что где бы вы ни находились, она без сомнения вас увлечет. Это одна из последних работ папы, и, пожалуй, самое необычное для него. С этой книги не нужно начинать знакомство с творчеством Хемингуэя. Еще раз, не нужно начинать знакомство. Ею нужно оживлять любовь к его тонкому филигранному слогу. Я, пожалуй, немного про проспойлерю скажу вам кое-что сразу, чтобы вы не испытали того безоргазменного состояния читателя, в которое по прочтении упала я. Спойлеры. Внимание, аларм, эта книга не закончена, к моему огромному сожалению. В ней можно предположить конец, но гарантировать его, чтобы получить тот самый знакомый каждому эффект от законченной книги, невозможно, ребята, невозможно. Однако, знаете, возможно, это к лучшему. Подобные история не стоит заканчивать. Пусть они повисают в воздухе, как дымка от полуденной жары, и также неощутимо тают вместе с сумерками. Итак, о чем же эта история? Писатель Дэвид Борн, естественно, альтеррега самого Химгуя, и его жена Кэтрин едут в свадебное путешествие по французской ривьере. Они полны чувств, избавленные от тех бытовых проблем, которые могут так навредить чистым эмоциям в путешествии. Они красивые, богатые, они влюблены, они парочка американских богов в одной машине и их... Идеалистичное немного сияние становится маяком для чего-то совершенно иного. Они встречают девушку. Девушку зовут Марита. Марита убивает сияние американских богов. Я не буду рассказывать вам весь сюжет романа, это бессмысленно. Скажу только, что чтение его будет таким же легким и захватывающим, как езда на большой скорости по пустой дороге, но куда эта дорога приведет и какие демоны будут на ней голосовать, а их там будет очень много, поверьте. Все это вы узнаете, только прочитав книгу «Райский сад». Главное, что вам следует знать, чтобы выбрать эту книгу. Первая рекомендация. Эта книга сгодится только для людей с открытым сознанием, способных оценивать и прочувствовать совершенно разные стороны жизни и не желающих судить кого бы то ни было. И второе. Зачем вообще стоит читать эту книгу? Иногда мы выбираем что-то не ради сюжета, хотя сюжет здесь прекрасен, но ради атмосферы. Книга «Райский сад» способна перенести тебя из хрущевки в Бутово на маленькую французскую террасу, вручить ледяной коктейль под стрека цикад и влюбить тебя в женщину, в другую женщину, в мужчину и в жизнь последовательно. После этой книги хочется писать картины или романы, хочется в дорогу, хочется прохлады и цветения роз в жару, хочется в белую жаркую постель, хочется хочется немедля что-нибудь изменить в своей жизни, чтобы появился повод рассказывать о ней так, как рассказана эта история, с тончайшими, совершенно гедонистическими интонациями, с внутренней гордостью и с абсолютным бесстрашием. В этой книге много страшного, страшного человеческого, но все это происходит на фоне такой красоты, что остановиться невозможно. О, и для любителей погурманствовать. Ребята, это же Хемингуэй. Если вы не захотите съесть страницы от описания блюд и напитков, то я очень сильно удивлюсь. Для тех, кому от лета нужны жаркие городские улицы с пламенеющим асфальтом и контрастом фонтанов, тем, кто жить не может без любимого кофе за углом и уличных музыкантов на местном Арбате, для тех, кто хотел бы продолжать теряться в любимом городе, чтобы находить в нем что-то новое каждый раз, в общем, для тех, кто, как и я, кстати, влюблен в атмосферу летнего городского пульса, вот для вас, ребята, у меня есть особенная книга. Вы вряд ли слышали о ней раньше, почему-то израильская литература в нашей стране представлена исключительно поверхностно и часто в переводе весьма корявым. Так, например, произошло с другой потрясающей историей книгой «Как-то лошадь входит в бар», где обилие сносок убивает желание пробираться сквозь текст. В книге Дэвида Гроссмана «С кем бы побегать» ситуация гораздо лучше. Язык там живой и легкий, рисующий городские переулки современного Иерусалима с мазками и мелкими деталями. Но зато эту книгу почему-то упрямо представляют в жанре подростковой литературы. А из подростков там только герои, но и они ближе к понятию молодые люди. По крайней мере, проблемы у них совершенно не детские. И мир, в который они попадают, тоже на детский совершенно не похож. С кем бы побегать, это удивительнейшая история. Молодой Асав на лето устраивается в мэрию, где ему вручают собаку, потерянную собаку, и поручают найти ее хозяина. Собаку зовут Динка. Динка невероятно умна, и Динка бежит. Вместе с ней бежит Асав. Попадает то в какие-то кафе пиццерии, то в заброшенный дом, то в греческий монастырь, то еще черт знает куда. Асаф и Динка идут по следу молодой хозяйки-собаки, певицы Тамар. Параллельно рассказывается история Тамар. Девушка с великолепным голосом и впечатляющей смелостью. Она отправляется с гитарой на улице, чтобы найти своего пропавшего брата. Тамар попадает в самое сердце мафии уличных музыкантов. Узнает суровые уличные законы и выживает там, где другие бы давно сломались. Наркотики, иллюзии, неожиданное милосердие и неожиданное предательство, заброшенные притоны и творческие коммуны. Асаф и Тамар узнают разные стороны своего города параллельно, чтобы, конечно же, гарантированно встретиться. Но какой будет эта встреча, к чему приведет и что там будет дальше, я вам, конечно же, не расскажу. Знаете, что вы получите от этой истории? М Очарование совершенно безбашенной и всесильной молодости. Вот той самой, когда точно знаешь, тебе можно пройти через огонь, потому что именно ты не сгоришь. Вот все остальные сгорели, все обуглились, а ты никогда с тобой такого не произойдет. И ты идешь прямо, прямо через огонь, и так и случается, ты не сгораешь. Это очень светлая и яркая история, наполненная скрипами деревянных иерусалимских дверей, звоном монет пожарким мостовым, далеким пением незнакомого человека, клубком старинных улиц и абсолютно удивительными людьми. После этой книги начинаешь присматриваться к прохожим и гадать, а что за историю эту девочки с гитарой на Арбате? А кто на самом деле этот наблюдающий за ней мужчина и почему он за ней наблюдает? о чем молчит художник-карикутурист на набережной. Начинаешь обращать внимание на людей и догадываться об их судьбах. Параллельный уличный мир раскрывается в удивительных красках. В него действительно хочется погрузиться самому. Знаете, несколько лет назад я выступала на Арбате со своими стихами. И если бы не эта книга, пожалуй, я бы так и не осмелилась туда выйти. После нее действительно появляется какая-то Точная, точечная смелость. Смелость на исполнение собственных желаний. Уверенность в том, что в этот раз обязательно все получится. Дэвид Гроссман. С кем бы побегать? Читайте и влюбляйтесь. Последняя книга, о которой я сегодня расскажу, и последняя точка на нашей карте путешествий летних путешествий. Я оставила ее напоследок, чтобы, так сказать, закольцевать повествование. Мы начали с моря, и мы закончим тоже морем. И я долго думала, какую книгу посоветовать тем, кто бросится к морю и проведет время, медитируя на горизонт, к зависти нас всех. Что же такого вам дать? Может быть, философскую историю с рецензией даже от Маргарет Этвуд и таким стойким привкусом феминизма. Историю про девиц, которые были заперты на острове всю свою жизнь среди бесконечной воды. Мрачноватая. Да, и у меня есть к ней вопросы, честно говоря. Не люблю советовать то, что мне самой не зашло. Может быть, посоветовать что-нибудь из поэзии? Чтобы морскими вечерами вы читали в стихи вслух тому, кому действительно хотите их прочитать. Нет, ребят. Это мой моветон. С поэзией, пожалуй, вы без меня разберетесь. Может, тогда собрать списочек романтичных историй, где между страниц соли, акации? Вы и сами такое соберете, к тому же неизвестно, что для вас романтика. Это должно быть что-то легкое, подумала я, но такое, чтобы темечко припекло достаточно, чтобы, вернувшись из отпуска в свои дела, вы могли посмотреть на свою жизнь под иным углом. Я думала долго, у меня было много вариантов, и тот, который я выбрала, это, наверное, самый странный из всех. Никто не посоветует вам этой книги, пожалуй. Скорее всего, вы про нее даже не слышали. Это, пожалуй, действительно самый странный выбор, который я могла сделать. Барабанная дробь. Я советую вам книгу блогера «Адонатый ветер» под названием «Тамара, какого хрена?». Сразу прошу убрать ханжей от наушников. В этой книге много, нет, очень много настоящего, филигранного, исконно русского матного языка. Причем это именно язык, на котором написана книга, а не просто эмоциональные вставки. Но, как и всякий язык в умелых, простите, обстоятельствах, он рассказывает историю, и далеко не одну. Тут много историй, каждый из них впечатляет. Во многом это похоже на такой бешеный дневник вашей самой-самой сумасшедшей подруги, на которую вы всегда смотрите с удивлением и встреч с которой всегда ждете, потому что у нее сто процентов произошел какой-то полный кавардак. Обещаю, вы будете улыбаться. В некоторых местах, возможно, даже не культурно ржать. И вы не сможете оторваться от этой книги, но объяснить почему тоже не сможете и это нормально. все-таки в этой книге нет одного единого сюжета, как и любая жизнь, она представляет собой столь большое количество линий, что в них остается только с удовольствием путаться. дело в том, что эта книга про то, что жизнь не черновик, и что все мы делаем в ней ошибки, и некоторые из этих ошибок нас иногда почти убивают, но потом мы встаем, отряхиваемся и идем дальше. И вы обязательно найдете здесь историю, которая будет вот прям как у меня. <смех> Знаете, да, это чувство? И обязательно, конечно, с чем-то здесь не согласитесь. Причем, вероятнее всего, множество раз. Возможно, проведете ночь за мысленными спорами и перебранками с автором. Эта книга – тот самый разговор с сумасшедшим другом в полчетвертого утра на прокуренной кухне, когда вино уже кончилось, а коньяк еще только начался. Но главное, тут столько неприкрытой шумной жизни, что, насмотревшись на нее, причем описанную адекватно, со здоровым сарказмом и удивительным, удивительной склонностью к самопознанию и познанию мира, насмотревшись на такую жизнь, вы захотите оглянуться на свое собственное и срочно захотите добавить немного красок. А это, пожалуй, лучший эффект от отпуска, который только можно пожелать. Это на самом деле отличная чтива для пляжного отдыха, потому что на забитом мамашами с детьми пляже, на шезлонге, в шезлонге, как там правильно? Короче, пока вы будете возлежать на пляже с этой книгой, вы будете чувствовать себя человеком с контрабандой, и обязательно будете ловить обложкой возмущенные взгляды благовоспитанных прохожих. Для тех, кто любит чуточку эпатировать и чуточку бунтарить, это, пожалуй, идеальный выбор. Стоит также предупредить вас, наверное, эта книга написана женщиной и во многом для женщин, но это не значит, что я не советую парням ее прочитать. Более того, ребята, я вам очень советую. Возможно, после прочтения этой книги вы чуть лучше будете понимать, что же там творится у дам в головах. Ну а девушкам вам обязательно стоит прочитать эту книгу, потому что вы испытаете удивительное чувство разговора с действительно ценным другом. И нет... Нет, к моему большому сожалению, я не рекламирую блогера а донату. Мне никто не платит, и даже никто не угощает кофе. Хотя, конечно, очень жаль. На полную серьезе я вам говорю. Это прекрасная книга с отличным градусом адекватности и чудесным букетом сарказма. Наслаждайтесь, не забывая мазать нос солнцезащитным кремом. Такой сегодня получился простой и быстрый выпуск. На жаре в плюс 30 мне не захотелось грузить вас глубокими литературными изысканиями, и мне показалось, что формат списка рекомендаций может быть вам полезен. Хочется, чтобы рубрика «Персональная книга» действительно помогала вам выбирать что-то в свою коллекцию. И, конечно же, это не единственная рубрика, которая останется в подкасте. Дальше продолжатся обыкновенные большие выпуски, продолжатся мурашки. В новых больших выпусках мы также будем глубоко погружаться в контекст. Но скажите мне, пожалуйста, вот что. Мне очень нужно понять, нравится ли вам такая легкая, быстрая рубрика? Хотите ли вы получать от меня персональные рекомендации по книгам? И вообще, что вы читаете? Что вам интересно? Фантастика, исторические романы, литературно подумать, книги из литературных премий. Боги, даже если вы читаете эротические рассказы, пожалуйста, расскажите мне об этом. У меня точно к вам будет несколько вопросов. На сегодня, пожалуй, все. Подкаст ComeTogether вернулся. Подкаст «Come Together скоро снова вернется с большим глубоким выпуском, с большим исследованием, и весьма интересно, на мой взгляд, и она уже практически готова. Ну а пока я отправлюсь снимать видео стихи и работать над новым спектаклем, пожалуйста, читайте прекрасные книги, пишите мне свои мнения о них, кидайте идеи по темам, давайте говорить о том, что вас действительно вдохновляет. Хорошего отпуска и до встречи, пока.